Всем привет! Сегодня верность ТВ опять вам вещает. И сегодня у нас очень необычный ролик. Все в интернете интересуются, как поживает наша девочка Ротвеллер, которую сбила поездом. И у нее история продолжается. Сейчас будет очень жарко и очень интересно. Послушайте до конца внимательно. Значит, предыстория. Привет! Предыстория девчонки такова, что ее сбил поезд, у нее перелом позвоночника, травмы головы, вот. но она уже как бы себя чувствует гораздо лучше. Давай скорее пить водичку. Вот. Но у нас здесь появились новые события. А события какие? Судите сами, слушайте, сейчас я все расскажу, как оно было на самом деле. И вы уже будете сами делать свои выводы. Вчера с утра мне позвонили вот по этому номеру 8904-366-84-85. Люди поинтересовались, находится ли у нас собака в приюте. Я сказал, да, и они изъявили желание ее забрать. Ну, во-первых, если честно сказать, молодец, умница, хорошо, молодец, хорошо. Если честно сказать, то достаточно подозрительная ситуация. Дело в том, что за спинальником ухаживать нужно иметь опыт. И люди за людьми спинальниками редко кто ухаживает по-настоящему. А за собакой это не меньше труда стоит смотреть и с ней не меньше, чем с человеком. Честное слово. Конечно, у меня этот звонок вызвал подозрение. Но, тем не менее, я ответил женщине, что да, конечно, приезжайте, побеседуем, ну, обсудим этот весь момент. Вот Она мне рассказала о том, что у них двухкомнатная квартира, и они с мужем готовы ее взять себе на доживание. Ну, я говорю, приезжайте. Ну, все, как бы стал ждать, пока люди приедут. Через некоторое время, это было вчера, ну, то есть в тот же день, как и был звонок, приехали два мужчины. Один постарше, второй помоложе. И сказали, что вот вам, типа, жена звонила, мы готовы забрать собаку. То есть домой, для... Дальнейшей реабилитации, лечения и всего остального. Пойдемте дальше, потому что мне нужно будет возле компьютера кое-что показывать, будет очень весело. Пойдемте. Сейчас мне придется посидеть возле компьютера. Почему? Потому что мне кое-что придется показать. Потому что без этого я не объясню суть дела. В общем, когда эти два мужчины приехали забирать собаку, я им сказал, говорю, ребят. Не вопрос, вы хотите забрать собаку, лечить ее самостоятельно. Конечно, вам огромное спасибо. И для нас это забрать такого спинальника к себе домой, это облегчить наш труд неимоверно, конечно. Я говорю, но есть один момент. Я вам просто так собаку не отдам. Давайте мы на видео снимем, как вы ее забираете, или хотя бы покажите мне паспорт, чтобы я знал, по какой прописке мне потом искать вас. Ну, человек говорит, ой, а паспорта с собой не взял. Я говорю, ну водительские права покажите, они на машине приехали. А, на 99-й или на 9 полностью тонировано наглухо. Вот. Но говорит, в водительских правах там типа ничего не указывается. Я говорю, ну хорошо. Но тогда человек достал документы э, о том, что он работает в полиции, так светанул мне ими и убрал в карман. Я говорю, ребят, Давайте так, если вы хотите забрать собаку, я должен снять видео, куда я ее отдаю. Ну, они вроде бы, да, хорошо, я говорю, по какому адресу вам привести ее? И люди что-то, чук-чук, что-то там такое, ну, короче, замельтешились, сразу ответа не дали. Назвали адрес маршала Еременко, вот сейчас врать не буду, не то 60В, не то 60Б, по-моему, 60В. Вот, по этому адресу они просили привезти им собаку. Ну, все хорошо, мы распрощались. Вот. Э -э к 6 часам я должен был им повезти эту собаку. Однако через некоторое время мне перезвонили эти люди. Э -э мужчина опять перезвонил и говорит, что так, мол, и так, мол, ребят, там у нас что-то с соседями, я так и не понял, что он объяснял, там соседи что-то не то, еще что-то не то, короче, там какой-то у них сырбор бор разбой вот. Или что там творится, я не знаю Короче, какие-то неполадки с соседями у них И они не хотели бы показывать собаку Я говорю, ребят, ну какие проблемы Это будет темно, мы занесем ее к вам Домой, да и все, и дома снимем И все проблемы Ну что-то опять у них там не срастается Они говорят, нет, давайте на... Отвезем На Николаево Это у нас получается На Николаево 23 Там якобы мама живет Там мы заснимем, там и сделаем все ну хорошо, не вопрос, давайте так. Ну и как бы все, ожидаем мы 6 вечера, чтобы вести собаку. А тут опять звонок. И звонит вот такой номерочек. 8-925-34-54-25, Мария Хамуська. Как я узнал, что это Мария Хамуська, это уже, ребята, моя военная тайна. То есть нужно будет доказательство, что это именно Мария, Мария Хамуська, не вопрос. И когда у меня высветился, кто владелец этого номера телефона, я вспомнил, что где-то я уже слышал эту фамилию. А здесь вот если зайти в группы, я особо этим не занимаюсь, потому что мне некогда на это тратить вещи, но на данный момент я все-таки влез и кое-что посмотрел. Вот здесь вот в группах. Я начал все-таки искать, потому что по памяти где-то что-то я все-таки видел. Есть некая... некая... Сириус э, Салия. Видно, да? И вот э, что пишет этот Сириус Салия. Значит, это вот если на начало сделать... Я потом понял, откуда я видел эту... Как ее там... Марию, Мария, как она? Хусько. Хусько. Дело в чем, что если вы зайдете на Сириус Сали и посмотрите ее четыре общих друга, то вы увидите Мария Хусько. Вот такая вот девочка. Закрываем и дальше смотрим, кто такая Мария, Ма... как ее там Салио. Читаем комментарии. Так, к нам поступила ну, тема. Тема раскрыта. К нам поступил звонок, что возле железнодорожных путей, недалеко от базы, игрушка лежит собака. Возможно, сбитая поездом. Девочка, ротвейлер, ухоженная. Так и так, то-то, то-то. Едем дальше. Пошли комментарии. Смотрим комментарии. Ну, там, Дима редкий хозяин, не откажется от нее в таком состоянии, только настоящий друг и тому подобное. И вот здесь вот у нас вылетает Сириус Саля, которая очень э, как-то странно начала комментировать тут все. Собаку хотели забрать, но почему-то Дима не отдал собаку. Странно, никто у меня не спрашивал ее забрать до этого. Ну, в принципе, понятно почему. Бабло халявное, течет само в руки. Разве можно расстаться с такой удачей? А положить собаку в опилке, чтобы она забила все носовые проходы пылью, это сверхжестокость со стороны хозяина приюта. А не зафиксировать спину и писать, что повреждена спина. Это что? Или попытка, пожалуй, не написать про собаку, чтобы дебилы, ведущиеся на этот лохотрон, побольше бабок скидывали. А придумать, ампутировать лапы, это блаш, ублюдка, который к ветеринарии вообще не имеет никакого отношения. Что вообще происходит в этом приюте? И в таком, душ, в таком вот духе у нас вот эта Сириус Салия, пока находящаяся в маске, вот такие комментарии пишет. Дальше... Она пишет о том, что это он, кто кидает собаку в вольер к волкам, где их разрывают разъяренные животные. Это вы его называете э, отзывчивым? Он же собаку бил лопатой, а потом об этом сам рассказывал. Это э, сущий комок злобы и жестокости, а вы, придурки, боготворящие выродка. Когда после этих двух вот этих комментариев Сириус э, Салли э, под маской поняла, что ее никто не узнает, она разошлась и посыпала дальше уже тут просто конкретно. Когда люди начали ей как бы возражать, вы в своем уме, мы видим, как к Дмитрию относятся животные, они врать не умеют, и только и то, сколько Дмитрий делает для питомцев и так далее, и так далее, это вот Катя Алексей пишет, да? на что Сириус отвечает: «Дура, ты тупая». А ты знаешь, кто такая Беликова Наталья? Вот это действительно человек, который любит собак и живет для них. А не как этот черт за счет собак и дебилов, которые его спонсируют. И, кстати, не надо свою рожу заносить, где тебе не рады. Ну, то есть, ну... Д -д Далее пошли комментарии. У тебя что, глаза говном замазаны? Считай, что написано черным по белому. И где ты... И ты где-то увидела, что я помогаю Наталье? Ну, в общем... Ее комментарии, мразота там, мне плевать, будешь ты отвечать или нет. Ну, в таком вот духе, скажем так, э -э, я, не, я не знаю, но очень, очень, очень, очень, я не знаю, как-то здесь, вот, здесь вот э, есть очень интересный комментарий, Ты, Яна, язык прикуси, иначе его тебе кто-нибудь э, когда-нибудь довырвет. Я обратил внимание на слово «Яна». То есть кто-то, получается, ее знает. И дальше я начал дальше копать. Никая, некая, некая, некая есть такая яна да, из общих наших знакомых. Если мы забиваем вот такую вот штуку, я, например, пишу вот так вот. да Я начал забивать, искать ее. Салия. И выскочила вот такая штука. Яна, любивая салия. Просто чисто случайно забил, и вышла я на «Любивая Саля». И я нажал, где-то тут у меня кнопочка, я нажал на вот эту штуку. И дальше у меня выскочила вот такая замечательная фоточка, на которой я узнал человека, который приезжал ко мне за собакой. Ну, я так понимаю, возможно, с сыном. Вот. И я начал дальше копать. Я начал смотреть фотографии. Сейчас, где у меня тут фотография? Полистаем немножко. Очень интересно. Вот, этот человек приезжал. Он действительно служит в полиции, как я понимаю. Едем дальше. Узнаете? Вот здесь вот. вот. Ну, едем дальше, что у нас получается. Я начал пролистывать фотографии личной страницы. Этих двух, скажем так, молодых людей э, такой вот, э, скажем так, читы и нарвался еще на много чего интересного. Здесь видно куча животных. Когда-то у Сали был приют, который сгорел в свое время. Я нашел, опять же, она наша дамочка, то есть уже без масочки, ну, то есть во всей красе. Вроде бы женщина нормальная на лицо культурное, скажем так. Ну Кто узнает, да, пожалуйста. Едем дальше, снимая маску. Опять же она... Кстати, об этом приюте я а... раньше слышал не очень хорошие отзывы. И знаю людей, которые из ее приюта привезли в наш приют больную собаку с аркоптозом долечивать. Это просто есть люди, которые сюда, оттуда забрали собаку. Вот Я когда-то как-то не вдавался в эти все подробности, но сейчас я все-таки покажу волшебные вещи. Вот. Едем дальше. Опять же она. Едем, смотрим. И вот здесь вот сейчас будут очень интересные моментики. Вот этот парень. Красавец. Мужчина. Вот. Который приезжал за собакой. Так. Вот. Вот этот человек, который приезжал к нам за собакой. За Ротвиллером. Едем дальше. О! Сладкая парочка Твикс. Едем дальше. Красавцы. Дальше. Я так понимаю, там э, семейная пара. Смотрим. Красавица. Саля Сириус в студию. Вот этот человек э, пишет вот эти вот комментарии. Так что, ребят, тут вопрос такой, что как бы очень интересно все вот это вот. Ну, дальше, что мне тут говорить? Я все в принципе показал. Ковыряться в этом грязном белье у меня нету ни желания, ни. Никаких как бы сил, потому что времени у меня очень мало, на самом деле, ограничено. Единственное, что я хочу сказать по этому поводу, мои подозрения. В принципе, у любого движения в жизни должен быть мотив. За последнее время клевета в сторону меня и в сторону приюта ну, просто... От многих людей я уже слышу, что грязь льют в мой адрес и в сторону приюта просто мега пачками. Я как бы на это все внимание не обращаю, потому что мне некогда этим заниматься. Вот. Но в данном случае просто на все, э, чисто из-за того, что я думал, там может изверги какие, собаку мало ли для чего берут, может отработать ее и выкинуть и тому подобное, не знаю, но... Э, на данный момент у меня различные подозрения возникают в каком плане? Возможно, э вот эта наша деятельность, то, что мы принимаем бесплатно тяжело раненых и больных, э перешла многим сборщикам дорогу, которые вот реально на э больных собаках э наживались. Мы принимаем совершенно бесплатно, не требуя никакой помощи вообще, ну в каком плане, мы не выставляем там, по всему интернету посты и тому подобное. Кроме того, в нашем приюте находится как минимум 6 спинальников. Вы знаете только о двух. Остальных мы даже не показываем. Смысл нам содержать собак, не показываешь? Ну, в чем наживы, не могу понять. Я отправдываться даже не хочу, и смысла никакого нету. Вопрос в чем? Для чего вот эти люди совершили вот этот поступок? То есть, одна... По носам поливает, грубо говоря, приют, и меня в том числе, в прямом эфире, не боясь наказания за это. А второй соучастник, который приехал забрать отсюда собаку, а также вот эта вот Мария Хамуська, которая тоже является соучастником этого дела, она представилась по телефону женой этого парня. Вот. Это все одна шайкалейка. Вопрос спрашивается, зачем? Людям нужно было это делать. У меня есть подозрение вот для чего. Так как они свободно пишут о том, что я на съедение волкам собак бросаю, э, от, от, всюду гадости пишут, что там, убиваю собак и тому подобное. И в различных уже источниках я слышал такие гадости, но я не придавал значения. На данный момент мне это все достало, и я хочу всыпать просто ребятам как следует. Я сейчас напишу заявление в полицию обязательно безостановочно. И, скорее всего, в суд подам после этого еще. Не знаю, в прокуратуру или куда будет заява отправлена 100%. Пускай разбираются. Мне это тоже уже вот здесь вот достало. Так вот, зачем нужно было брать собаку? Вытащить ее, чтобы я потом концов не нашел, куда отдал собаку. А люди мне в комментариях начнут с этой же подставы их не писать. Дмитрий, а как там Ротвиллер поживает? Да вот мы отдали ее. А кому вы отдали? Да вы сюда вот отдали. А там пусто. И через некоторое время, например, находят этого ротвейлера где-нибудь в лесу с глоткой перерезанной или проломленной черепушкой. И красным написано. Вот такой вот у нас Дмитрий молодец. А вот какая, оказывается, правда-то? Дмитрий избавился от собаки, выкинул ее в лес? Возможно, такой ход событий? Ребят... Честно говоря, некогда всей этой ерундой заниматься. У меня работы, и у меня, и у команды вот так вот хватает. Я в этом мусоре ковыряться никогда не хотел. Но сейчас мне придется это сделать. Таких вот выпадок в мой адрес уже и в адрес приюта была куча. Но терпение мое лопнуло. Еще раз кто-нибудь вот такую гадость выставит, просто на все, будет сделано то же самое. А сейчас для Остраски, для того, чтобы люди поняли, что я больше шутить не буду, я подам в суд и напишу заявление в прокуратуру по вот этому вот именно поводу. Так что, ребята, соображайте. Все. Как бы сказать мне больше нечего. Сейчас Саня ролик смонтирует. Я его сперва отправлю им. Сирию Салли напишу. Просто вот роличек сейчас в кучку соберу. И, и Марии Хусько тоже самое. Скажу, ну что, ребят, запускаем. Послушаю, чего они скажут? Ребят, привет. Мария, привет. Яночка, привет. Вы в данном случае соучастники одного дела. Не просто вы меня парафинили, да, там грязью облили в интернете, а попытались дискриминировать юридическое лицо как некоммерческую организацию Благотворительный фонд защиты верности. И вот за вот это вот вам будет всыпано. А я уж постараюсь приложить максимум усилий, чтобы так оно и было. Все. До свидания.